тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш. И мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских. Бьем точно в цель. Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нам нужно быть в двух местах сразу, сэр. Невозможно? У нас нет другого выхода. Шансы убить Макарова 50 на 50? Прайс, запроси разрешение взять логово вместе с Роучем. Разрешаю, мы с Оупом возьмем кладбище в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед. выезжает Выезжают две машины. Не дайте уйти! Вас понял. Ю противотанковым. Осторожно. Противотанковым! Уходите с машины... Движущаяся техника уничтожена. Внимание! Макаров не обнаружен. Повторяю, Макаров не обнаружен. Никто больше не покидал здания. Возможно, машины были приманкой. Понял. Идем к зданию. Гоус, ну, да как у тебя надели? Очистить перемена. Картина чистая. ним чисто. Роуч, возьми скор и проверьте подвал. Зачистите его от неприятеля. Вперед. Я иду вперед. Граната пошла! есть поддержка. Я тебя прикрываю, Роуш! Успехи в Афганистане. Достаточно. Тут не меньше 50 стрелков, а вот Макарова нет. Может, разведка подвела? Скоро мы это исправим. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарова некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передать удачу. Азон, ты прикрываешь сзади, я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа — это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Сауп! прикрой меня. Я уложу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, подключи записывающее устройство к компьютеру Макарова. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Снайпер один ударной группе. Внимание! Северо-запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Я на позиции. Вертолеты противника, 15 секунд. Вас понял, 15 секунд. С востока. Противник уничтожен. Вижу дополнительные силы противника. Двигаются в вашем направлении. Они у солнечных батарей на востоке у дома. Они идут у солнечных батарей на востоке у дома. Вас понял. Постараюсь их снять, когда пойдут между деревьями. Используйте мины, если они у вас есть. Установите их на тропинку у дома на востоке. Запада. Вас понял. Расчёт РПГ приближается с запада. Один готов. Боевые вертолеты противника приближаются с севера запада. Вас понял. Вертолеты противника приближаются с севера запада. Мы прикрываем лужайку перед домом. Роуч, установи взрывчатку на дороге и возвращайся к дому. Он движется! Есть контакт! Франату. Меняю позицию. У нас не будет снайперской поддержки тридцать секунд. Ждите. Атакт Так точно. Вижу его. Граната пошла. Противник уборщик. Не могу отработать. Уже скепператор на двенадцать. Да, я его вижу. Этому бойцу ну в гору Расчет РПГ двигается с юго-запада чертовщина! Внимание! С юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Вас понял. Всем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед! Шепард, мы почти в зоне высоты.